Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. Вы попали, вы попали на мой канал, вы знаете какой. Здесь надпись этого канала. Да, я уже не буду говорить название своего канала, потому что вы уже знаете, как называется мой канал. Естественно, это как моя киностудия моих фильмов. Там, там где не только фильмы, но и обзоры на разные там... Ну, вы знаете, на разные товары, разные телефоны, там, разные там... товары И впрочем, вы дождались. Если вы хотите больше контента то вот вам ловите самую прорывную идею, самую ту, которая прорывает YouTube для большего контента и развития популярности. Естественно, конечно, что это угадайте? Ну, вы сможете угадать? Ну? Эх, не угадайте. Но, естественно, это... Резиновые кольца. Естественно, это, конечно, используют для того, чтобы плести такие вот браслеты. Естественно, таких резинок, так таких как это все, потому что на ютубе очень много роликов и уроков, как, как плести таких вот резиновых штучек, их разных цветов, таким лумбанц, такая. Такая вот, такой вот фирмой, вот такой вот, резиновых, маленьких таких вот э резинок, как плести браслеты. И много роликов на ютюбе, как плести э браслеты, как там и делать такие двойные, тройные, четверные, пятерные. Главное, чтобы пальцы не заболели. Вот, и вот. И мы сегодня будем обозревать такой вот это. но не только обозревать, но и делать браслет. Естественно, конечно, это видео будет длиться недолго, будет ускоренная съемка. Естественно, я слежу за своим контентом, а то уже сколько уже это, но, знаете. Вот, ну общем, погнали. Итак, как это сделать? Сначала ножниц у меня нет, поэтому приходится немножко подгреть. Естественно, все начинается с обычной основы. Вот, естественно, тут много вс всего. Красных, разноцветных, ну в как все, все было как прежде. Специальный крючочек, чтобы вместо пальцев, если вдруг ваши пальцы будут уставать, то понадобится такой вот крючочек. Естественно, нам он понадобится. И понадобится нам вот такая вот штука для закрепления браслетов, причем очень много, это очень хорошо. Очень много разных разноцветных там, таких вот, таких вот, разных такие есть, разные формы такие есть. Такие вот гребневые, разноцветные, прочные, впрочем, че только не для счастья. Поэтому мы сегодня начнем вот такие вот плетут браслеты из, там, это двойные браслеты, тройные, четверные, пятерные, шестерные, семиндерные. Ну, для, для, главное, для того, чтобы и пальцы не заболели. Вот. то впрочем, меньше слов ближе к делу. Поэтому поехали делать из таких вот штучек браслет. Ведь хотите вы больше контента? Лайки, подписка и все. И да, если вы хотите продолжать рубрику на моем канале, там, как плести браслеты, как это самое, как наполовину, уроки наполовину это это видео как раз для вас. Впрочем, все начинается очень с простого. Я даже написал инструкцию. Объяснять не буду, но объясню в, вкратце устно, в словах. Естественно, это делается очень просто. Надевается все вот так. Такая восьмерка. А потом... Потом выбираешь любой цвет. Например, белый. Вот я могу предпочтить синий-белый. Да, это как... Это как да, вообще просто. Синий-белый. Можно делать разные. Красно-белые, черно-белые... Красно-белый, как это самое, или красно-синий-белый, как флаг России, это самое, там, ну, чего только, чего только нету, там можно плести очень разное, вот, поэтому мы делаем вот так вот, естественно, конечно, мы взлетаем вот ту самую первую, вот эту вот, между этими пальцами, восьмерку, чтобы было очень плотно, а потом мы делаем так, вот, потом надеваем вот так, и в итоге получается вот такая вот чепухенция. То есть чепуха. Вот. И поэтому делаем вот так вот. И поэтому делаем вот так. Вот смотрите. И надеваем заднее, то есть имеется как третье. Третье. Вот так. Раз, раз. Всего делов и все. Ловкость рук и никакого мошенничества. И все. Это не проблема. Ловкость рук и никакого мошенничества. Видите? Получается вот такая вот красивая штука. Вот, конечно, если мы выплетли, то что... ну, может, конечно, не пол... у нас, конечно, может не получаться. О, это будет сложно. Но я могу ищу, что я забыл. То я сейчас покажу свою... Впрочем, ребята, погнали делать. Делаем очень просто. Вот. Естественно, конечно, мы так долго делать не будем. Я просто вам объясню вкратце, как делать это самое. Потом вы будете как... Потом это сами сделаете, если вы хотите такую рубрику. Вот. Впрочем, погнали. Это мы делаем так. Главное, чтобы последняя, третья, вот тут тут вот, была восьмерка, вот тут. А потом тут уже не восьмерка. И поэтому делаем так до бесконечности. Быстро. Блин. Поэтому делаем быстро. У меня, конечно, карточка после скоро закончится. И получается вот такая вот штука. Ну как обычно. И так до бесконечности. И каждый надевает там вот, вот так вот. По одной там. Вот так вот. И потом снова вот так. То есть все очень просто. Вот так. Блин. И все. В этом ведь вся, ведь вся суть. И вот так до бесконечности. Вот так вот. Раз. Раз. И все. Ведь много есть инструкций там по изготовлению баслетов. Вот. Поэтому делаем мы вот так. потом, когда уже будет э, вот эта вот штука, вот этот хвост длиннее, нужно будет взяться за хвост. Если она уже ставит, если должна быть, конечно, подлиннее. Она сейчас, конечно, очень короткая, ее взять за хвост нельзя. А вот, вот тут вот, надо будет уже, когда она будет уже длинная, когда уже будет очень много, вот тогда уже можно будет взяться за хвост и плести. Вот как. по типу как макроме, но только чуть-чуть по другому. И все. Это же как видео, как не то наполовину обзор, наполовину э, урок. Если что, на ютубе можете загуглить там много уроков по изготовлению браслетов. Это, если честно, не как, это не как урок такой длинный. Это просто как наполовину обзора на половину урок. И все. И так до объяснитель, как я уже объяснял. Вот так вот ловкость рук и все. Вот так вот по два, потом еще третий надевается, например, можно использовать оранжевую. Надевается вот так. Все, вот так вот. По три и все. И все, ловкость рук и все, никакого мошенничества. Вот так вот. Вот такая вот ловкость рук и никакого мошенничества. Все. Немножко промотаем время. Спустя час. Пальцы болят. Лукас рук и все. Вот так вот, спустя час еще. Осталось еще немножко доплести. Ловкость рук и... Твою мать. Ловкость и магия монтажа. Ну и здесь мы уже заканчиваем. Теперь нужно использовать такие штуки. Ну и впрочем, наш браслет готов. Я бы готов представить вам свой шедевр. Вот браслет. Как вам? Напишите в комментариях. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, если это до сих пор ничего не произошло. Оставляйте комментарии, Делаете ли вы такие вот, из таких вот резиновых, таких резинок, такие вот браслетики, которые из разных цветов, таких вот самые. Напишите в комментариях, делаете вы это или нет, интересуетесь вы этим или нет. Нравится вам этим, вам, этим заниматься, когда делается таких ряд резинок, таких этих вот. Короче, вы поняли. Вот, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы хотите, чтобы я продолжил рубрику... Делать из, из резинок браслеты. В общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я жду, я жду ваших комментариев. До встречи.